В итоге нашел один лот интересный. Автомобиль Toyota Avensis с 2008 года. Автомобиль достаточно хороший, это известная марка, да. Цена его на первом этапе 405 тысяч была рублей. Посмотрел я на автомобиль внешне, есть там небольшой нюанс на двери. Пробил по всем базам, там, БДД, автокод и так далее. У автомобиля был с 2008 года один собственник, пробег 100, там что-то тысяч в общем, я сначала всю информацию в интернете собрал, потом посмотрел на сам автомобиль по фотографиям, которые выложил конкурсно-управляющий на площадке B2B. Потом созвонился я непосредственно с конкурсным управляющим потому что автомобиль был в Санкт-Петербурге, и я с Красноярска, поэтому мне нужна была дополнительная информация. Посмотрел я по рынку, сколько стоит этот автомобиль. У нас в городе в таком состоянии примерно, в этой комплектации, эти автомобили стоят 550 тысяч. Отслеживал его буквально недели 2-3 и упала цена до 283 405. В итоге решил участвовать со ставкой 303 303 рубля. Участвовал на торгах я от лица своей супруги, и ИЦП мы делали на нее. А лоты непосредственно оформлял я по нотариальной доверенности. Было 4 участника. Первый 285 поставил, второй 291 тысяча была. И в самый третий был 302 690 рублей. В общем, я обошел буквально на 800 рублей конкурента. Я победил, выиграл лот первый. Очень был счастлив. Было принято решение лететь, отключать договор, оплачивать все, переоформлять и перегонять автомобиль. На все про все у меня ушло где-то шесть дней. Я туда улетел и назад приехал на этом автомобиле, Автомобиль достаточно хороший был. Небольшие вложения были, только в тормозные диски я поменял в круг и масло в двигателе. Пригнал сюда. Здесь лампочки поменял, протер его весь от пыли от всего отмыл. И за 510 тысяч выставил. Через 3-4 дня его забрали. Чистая прибыль на этом автомобиле у меня составила 140 тысяч рублей. Это примерно полгода моей работы на работе.